Вчера я стал свидетелем самого настоящего чуда. Значит, что произошло? Я был дома. Ничего, как говорится, не предвещало явления чудес Господних. Однако я прошел на кухню, посмотрел в холодильник и увидел, что у меня заканчивается молоко. Я решил собраться, сходить в магазин. но У меня были кое-какие неотложные дела, и я решил буквально чуть-чуть повременить с выходом. Прошло буквально несколько минут, раздался звонок. Мне позвонил брат. Чтобы вы понимали, само по себе редкость, когда он звонит, не говоря уже о том, что было дальше. И он задал мне один простой вопрос. Говорит, я скоро буду. Я подумал тут, может, мне зайти в магазин молока тебе купить? Знаете, у меня нет кошки, кота, у меня нет маленького ребенка. Я не так часто потребляю молоко, чтобы это было очевидной вещью, очевидным продуктом, который вдруг внезапно. Более того, я вам так скажу, брат в принципе никогда не спрашивал меня зайти в магазин, что-то купить. И тут внезапно, после того, как у меня возникла потребность, он звонит совершенно спонтанно, совершенно удивительно, я бы даже сказал чудесно, предлагает мне купить, опять же мне, извините за тавтологию. Молоко. Чудо ли это? Конечно. Сказал бы настоящий сектант. Но не настоящий сектант, а таких, кстати говоря, множество. Это типа верующие, которые лишь лицемерят и притворяются таковыми. Сказал бы мне, да ты что, о чем ты говоришь? Какое-то молоко. Как вообще это может быть чудом? С чего бы вдруг Бог озаботился тем, чтобы тебе вот преподнести молоко? Знаете, я... Поражаюсь просто порой их логике, потому что она работает только в одну сторону, тогда, когда им что-то выгодно. Но если нет, она вдруг резко перестает работать. И я сейчас задам риторический вопрос тем же сектантам. Скажите, пожалуйста, если ваш бог вечен и бесконечен, а иначе и быть не может, потому что иначе он будет не бог, он будет смертный и конечный. Это же логично, правильно? Так вот, если ваш Бог бесконечен и вечен, он есть все сущее вокруг нас, не так ли? То какая для него разница между маленьким и большим? Как вообще для Бога что-то может иметь значение? В размерах, в частности, в масштабах. Для Бога, насколько я понимаю, если таковой существовало бы, для него что маленькое, что неимоверно огромное чудо, они совершенно одинаковые. Потому что он бог, он бесконечность. Для него нет определений. Мы, отталкиваясь от себя, относительно себя, определяем, долго или нет, много или мало. Понимаете, в чем суть? Точно так же, как любой человек, исходя из своих возможностей, своего дохода, определяет, дорого для него или дешево что-то. Для бога этих понятий не существует. И вот тут у меня еще один риторический вопрос назревает: Ежели Бог спустился, скажем так, длань Господня, да, на меня зашла, и Он реализовал подобного рода чудо, то почему подобные чудеса Он не реализует в отношении новорожденных, годовалых, трехлетних, пятилетних, неважно каких, детей, которые по сути святы? Почему он их не спасает, когда они смертельно больны, попадают в аварии, там, я не знаю, с ними случаются беды, они попадают в руки маньяков. для да чего угодно совершенно. Почему Богу есть дело до меня, до редкостного подонка и мерзаться, Чтобы решить мою какую-то насущную мелкую проблему. И таких чудес я достаточно много вижу регулярно. И именно о таких чудесах, Немножечко другой формы, вернее формы той же, но другого содержания. Ведь на самом деле, когда мы говорим о чуде, не важны его масштабы, этого чуда. Это так. Важна концепция, важна его структура, которая и будет выдавать в нем чудо в каком-то конкретном событии. Вот я задаюсь вопросом, почему в отношении меня он готов решать вот подобные вопросы, дарить мне совершенно что угодно. То, что я хочу, о чем подумал то, что мне понравилось, то, что я запланировал, и при этом не прилагая усилий, вдруг внезапно это все получил. Но при этом он не озаботится теми, кто в реальности нуждается в помощи. Мне как-то говорили, сектанты, тоже такие фальшивые, они мне как-то говорили, пытались оправдать подобного рода события тем, что якобы кара постигла их здесь. Ну, там, кого-то за что-то, за грехи родителей, там, или... Самих родителей за их же грехи. То есть, совершенно неважно тут причина. Суть в другом, а для чего тогда был создан ад, скажите мне, пожалуйста, если ад это целенаправленно созданное место для того, чтобы после смерти человек отвечал за свои грехи. Кто нам говорил, что должна существовать некая карма, которая здесь, в этой жизни, должна карать тех, кто плохой, тех, кто согрешил и прочее. По-моему, об этом речи не было. По-моему, все сводилось к тому, что именно после смерти каждого человека будет ждать суд Божий. Где определять его дальнейшее будущее, как говорится, его дальнейшее пребывание в вечности, будь то ад или рай. Понимаете? Противоречие и нонсенс. Вся религия это абсолютная туфта. Это всего лишь вторая ветвь власти. Это всего лишь коммерческая структура, коммерческая организация, которая занимается зарабатыванием денег. Ну и это пропаганда. Пропаганда в угоду той же действующей власти. Для того, чтобы вы были покорными, смиренными. Недаром вам говорят, подставь правую щеку. И почему никто не акцентирует внимание на Ветхом Завете? Ведь это та же Библия. И не говорит нам о том, что... А вот там, видите ли, сказано око за око. Понимаете? То есть там совершенно другие понятия. И это одна и та же книга, Новый и Ветхий Завет. И если кто-то прочел, даже в из сектантов прочесть Новый Завет, и он думает, что вот я изучил Библию. то ну, нет, дорогой мой, нужно изучить и Ветхий. От начала, от сотворения мира и прочее, прочее. И вот потом задаться вопросом, как так? Один Бог раздает совершенно разные правила, совершенно разным людям. Он нас разделяет. А суть ведь в том, что ежели Бог давал бы мне подобного рода чудеса, то Он должен был бы давать и вам их регулярно, так же, как мне дает. Мы ведь перед Богом все равны. Он ведь любит нас всех одинаково. Или у Него есть любимчики. Все по блату. Как, как это понять? Ваша логика, как в принципе и ваша вера, она не существует. Есть лишь убеждения самообман. Есть лишь алчные, лицемерные, лживые, так называемые, в кавычках, догмы, которые вы отстаиваете, когда вам это выгодно. Ну а когда невыгодно, вы поливаете проклятиями и ненавистью. Неудивительно, что когда был принят закон о оскорблении чувств верующих, было возбуждено такое количество уголовных дел, кто, скажите, написал заявление в милицию, дабы преследовать человека за какое-то высказывание мнения? Мнение! Кто, по-вашему, написал это заявление? Типа верующие. Те самые сектанты, которые кричат, что они верят в Бога, что они соблюдают Его заповеди, что они живут Его заветами, что они делают так, как должно. Понимаете? Они говорят о Боге, они рвут за Него на себе тельняшки. Будь вы верующие на самом деле. Будь у вас хоть капля веры. Вы бы горе сказали, встань и иди в море. Как было написано в Библии. Ежели капля, там, сколько я сейчас дословно не вспомню. Но суть фразы такова. Иисус говорил, что ежели в тебе веры хоть смаковое зернышко, по-моему, он там говорил. То ты скажешь горе, встань и иди в море, она встанет и пойдет. Понимаете, в чем Суть. Да, мне в свое время, когда я был верующим, по-настоящему верующим, мне нравилась эта сказка. Знаете, такое ощущение умиротворения, ты знаешь, что кто-то за тобой следит, кто-то тебя оберегает, ты типа такой вообще обалденный, у тебя впереди целая вечность. А здесь это просто быт, это всего лишь крошечный промежуток времени, который заковнится, вот потом тебя будет ждать настоящая жизнь. Да, мне нравилось это ощущение, честно скажу, я даже какие-то откровения для себя находил, Какие-то, может быть, даже и положительные моменты во мне возникли именно благодаря религии. Но опять же, не самой религии, а тому, что она как бы преподносила в качестве, что ли, философии какой-то. И я уже ее перефразировал под себя по-своему. Я уже высасывал из этого все, что можно было, то есть получал какие-то плюшки. Так что, лишний раз повторюсь. Вот у вас есть сейчас, посмотрите вокруг. И давайте уже как-то исправлять проблемы. Давайте уже как-то нормализовывать этот мир вокруг нас. Потому что, знаете, я заметил, что мир страшно изменился. Вот. Каждый день он так меняется. Это и удивительно, и интересно, и вызывает опусения. Потому что мир, он действительно изменился. А мы ведь этого не заметили. Люди как ходили на работу, так и ходят. Живут своей жизнью какой-то размножаются, берут кредиты, бытовуха какая-то происходит, и они не видят, насколько сильно изменился мир. А ведь достаточно посмотреть, да знаете, хотя бы 10 лет назад, сравнить с тем, что происходит сейчас. Я вчера выложил видео, если вы еще не смотрели, посмотрите, пожалуйста. Стихотворитель специально написал. Так вот там фраза такая, я с нее и начинаю, как бы. Раньше нас штрафовали за маски. Раньше людей штрафовать за маску. По-моему, так я уже не помню. Так вот, суть такая, да? Раньше одно можно было, а теперь это нельзя. И наоборот. Причем это произошло так гладко и быстро. У меня не было цели там сейчас оскорбить, там что-то сказать плохое. Просто мне часто пишут э -э, сектанты, типа верующие, и заявляют, что они видели чудо, что они вот такие прям. А я ничего не понимаю, я такой идиот, имбецил и прочее, прочее. Знаете, Определение чуда – это не то, что мы видели, это не то, что мы можем предположить. Определение чуда, тут хорошо Жак Фреск в свое время сказал, он говорит, мы изобретаем то, что можем себе представить, но представить мы можем что-то на основе опыта, на основе того, что уже видели. То есть ничего не возникает просто так из пустоты, кроме вечности и бесконечности. Но вечность бесконечность была всегда, мы сейчас не будем ее брать в рассмотрение. Это отдельная история, это отдельная тема для разговора. Хотя тоже бессмысленная, потому что человек не в состоянии осмыслить вечность и бесконечность. Так вот, в этом вся суть, с этим можно сравнить. Чудо, по факту, должно быть тем, что мы не в состоянии воразумить. Понимаете? Наше воображение, оно базируется на том, что мы знаем и видели. И когда мы говорим, что вот это чудо, нет, это всего лишь математическая выкладка. Всего лишь так сошли из звезды. Ну, это образное тоже выражение. Это оборот речи всего лишь, не более того. Если бы было чудо, мы бы его не только представить не могли. Мы бы даже если бы оно произошло, мы бы даже не поняли, что оно произошло. В этом вся суть. Берегите себя, подписывайтесь. Пишите комментарии. Ругайтесь там, что хотите делать. Колокольчики нажимайте. Ну, в общем, вы поняли. Всего вам доброго, хорошего дня.